Привет всем. Сегодня я вам расскажу про кресло Барский Mesh, которое позиционируется как сеточное кресло для корпоративного бизнеса. Барский Mesh бывают в пяти вариантах, зеленый с белым, синий с белым, черный с белым, черное и красное с черным. Кресло имеет сеточную обивку подголовника, спинки и специальный материал обивки на сиденье. Что касается сетки. Сетка имеет специальные волокна, которые позволяют быть ей устойчивой к стиранию это раз и второе оставаясь эластичной не растягиваться выполнена спинка из дизайнерского литого пластика с черными нейлоновыми волокнами для прочности иными словами эта спинка прослужит не один год и будет максимально прочной что же касается регулировок в этом кресле регулируются подлокотники с помощью подлокотников вы сможете создать дополнительный упор для рук, для того, чтобы они находились под углом в 90 градусов, что позволит избежать туннельного синдрома. Подголовник в этом кресле точно так же регулируется, как по высоте, так по углу наклона. За счет этого кресло идеально подходит людям, как с небольшим ростом, так и довольно высоким людям, до 2 метров. Все механизмы в этом кресле сертифицированы по стандарт BIFMA. Данное кресло оснащено механизмом качания, которое легко переключается с правой стороны, там где есть рычаг подъема газлифта. Также на спинке находится поясничная поддержка, которая регулируется как по высоте, так и по степени выдавливаемости. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете отрегулировать ее и чувствовать себя комфортно, вне зависимости от того, где бы вы ни находились и что бы вы ни делали. В целом, морский Mesh является чисто корпоративным креслом, которое выбрали многие компании, такие как Монобанк, Таскомбанк. Это кресло также себя отлично зарекомендует в роли домашнего, в рабочем уголке, благодаря своим эргономическим функциям и надежно. Гарантия на кресло составляет 5 лет.